Смотрите, для чего я вас сегодня всех собрал, потому что ну, не могу не поделиться с вами действительно крутой темой и ну, действительно возможностью заработать хорошие-хорошие деньги. Это новый маркетинг, который на меня лично произвел ну, серьезное впечатление. Я лично в этом маркетинге увидел для себя большие перспективы. Огромные перспективы. Чем не могу с вами со всеми поделиться и рассказать свое видение этого маркетинга и что я хочу вам всем предложить. И давайте мы сейчас сразу забегу вперед. Я принял решение развиваться в этом маркетинге. Не я один. Уже многие лидеры, которые приняли решение развиваться в этом маркетинге, они сегодня здесь. Они после меня тоже расскажут свое видение этого маркетинга. Я сейчас даю маркетинг. После этого лидеры скажут свое видение. И я открою доступ всем говорить. И вы можете уже... Мы уже с вами поговорим в формате вопрос-ответ. Так, дорогие друзья, выключаем камеры, пожалуйста. Вот И начнем. Проект называется Gift of Legacy. То есть дар наследия называется проект. Проект очень простой. То есть, это, ну, будем откровенно говорить, это матрица. Сейчас я покажу. Но матрица необычная. Сейчас, друзья, я включу демонстрацию экрана. Так, вот он. Так, секундочку, демонстрация экрана. Давайте я... Наверное, секунду, сделаю по-другому. Сейчас я, секунду, друзья, дайте мне настроиться. Как раз пока еще новенькие подходят. Сейчас я настрою, чтобы мне просто больно мелко. Мне надо настроить вот так. все это дело. Так, принимаем, принимаем. Единственное, что... Наверное, я сейчас не смогу принимать уже новеньких, потому что у меня будет демонстрация экрана. Ну, уж извините, кто не пунктуален, тот опоздал. Просто я уже, наверное, не смогу принимать всех новеньких. Как настройки сделать? Наверное, так сейчас так, так. демонстрация так. Нет. Все-все приходят, конечно, хочется мне всех пустить, вот, но, к сожалению, я сейчас, когда буду демонстрацию экрана делать, я не смогу людей, наверное, приглашать. Так, а можете смогу, не знаю. Вот. Друзья, вот она наша матрица. То есть проект матричный, сразу хочу сказать. Это, а, могу приглашать, да, кстати. Это наша матрица. Вот так вот она Выглядит. Необычно выглядит стол, то есть по факту, да, вроде как бы как обычно, но матрица получается двухсторонняя, то есть мы растем в две стороны, а вернее не растем, а движемся к центру. Смотрите, в чем здесь заключается идея. Ну, к примеру, то есть, когда человек регистрируется, то есть, ну, то есть вы зарегистрировались, вы встаете в позицию дарителя, вот она, вот она, позиция дарителя, вы встали, и вы... Вы, когда встали в позицию даритель, вы щелкаете на центральное место. То есть вот в данном случае сейчас уже видите, кто стоит на центральной позиции. Это Максим Сабуров в данном случае. Да? Он у нас стоит в позиции, он, он у нас стоит в, в позиции легенда. Так, секундочку. Вот, он стоит у нас в позиции легенды. Смотрите, вы когда встали в позицию, то есть, ну, естественно, когда вы подключаетесь, вы встаете, как говорится, ну, по нашему языку, мы встаем в юбку, встали в юбку. Что происходит дальше? То есть здесь, здесь, в этом проекте нет денег, то есть внутренней валюты нету, система полностью децентрализована. Тут деньги бегают от человека к человеку. Происходит таким процессом. Вы, встав в позицию даритель, жмете, грубо говоря, вот так, на центральное здесь вам укажем телефон указан телефон вы связываетесь с легендой и отправляете ему сумму вашего входа то есть мы отправляем деньги напрямую какая здесь точка входа то есть точка входа у нас 100 долларов то есть мы вошли стали в позицию даритель и отправляем деньги в позицию легенда смотрите когда все восемь позиций закрываются. То есть вы зашли за 100 евро, да, а в итоге вы получаете 800 евро. Но смотрите, как происходит. Вы вошли в позицию даритель, отправили по 100 евро, все отправляют, допустим, вот сейчас, в данный момент, все отправляют Максиму. Как только Максим получит 800 евро, ой, 800 долларов, 800 долларов, он переходит в следующий стол. Следующий стол ровно такой же. Что происходит дальше? Следом, вот допустим, я. Я стою сейчас в позиции гид. То есть я перехожу в позицию легенда. То есть у меня открываются также 8 мест, которые начинают заполняться. Допустим, Лара и Света, они встают в две позиции. Лара встанет на позицию Дианы, Света встанет на позицию меня. И дальше, как бы, ну, как бы у, у Светы, допустим... Сын Максима встанет вот в эти и Арс... есть, в позицию Лары, Арсений станет в позицию света. Понимаете, здесь, по матрице, мы двигаемся. То есть не матрица растет в ширину, а мы двигаемся к центру. А, вот, а, просто поняли: движение самой матрицы. Она очень простая. В принципе, ничего такого. Как бы здесь нету. То есть, все понятно, как обычно. Юбка заполняется, а мы двигаемся. То есть, но в чем прикол здесь и в чем идея? То, что мы с вами при вложенных 100 долларов зарабатываем в 8 раз больше, друзья. 8 раз больше. Это на самом-то деле очень важно. Вот. Какой, какой здесь, почему? Ну, в принципе, матрица, кто-то скажет, матрица, да. Но здесь есть очень важные, друзья, нюансы. Честно хочу сказать. Знаете, в чем здесь очень важный, на мой взгляд, нюанс? На мой взгляд, здесь очень важный нюанс. И именно действительно то, что меня зацепило, на самом-то деле, у нас здесь у всех есть только две реферальных ссылки. Две. То есть, войдя сюда, вам нужно пригласить всего двоих партнеров. И вы не можете пригласить сюда больше партнеров. То есть, вы, подключившись, Приглашайте всего двоих, и вам больше приглашать никого не надо. Это очень важно. И здесь без разницы, Максим это, Андрей это, либо Лара, у которых уже есть комьюнити, у которых есть команды, или это Света. Это не имеет значения. Или вы пришли, у вас нет команды, но двоих может пригласить любой в этот маркетинг. понимаете? И мы здесь все в одних условиях абсолютно в, одних условиях, в одинаковых условиях, и не имеет значения, сколько у меня партнеров. Мы здесь все можем пригласить только двоих, то есть все в одинаковых условиях, и все движемся, и все друг другу помогаем. Понимаете, тут такой нюанс, вот, конечно же, Лара просто не успела. У Лары уже очередь на этот маркетинг, я честно хочу сказать. Лара мне показывала список о том, что у нее уже там список из 40 человек, кто стоит в очереди, да, ну, просто Клара только сегодня получила, ну, и, и получила возможность отправлять реферальный, сейчас объясню, почему, мы здесь не сразу получаем возможность отправлять реферальный, ну, просто она не успела, видать, Лара у нас очень активный лидер, работает во многих маркетингах, и, видать, просто не успела она сегодня поставить свою, ну, как бы, партнера, а так, как бы... Если бы, допустим, это была бы не Лара, к примеру, да, а какой-то ну, пассивный партнер, да, и, ну и все, понимаете, тут, тут какой момент. И вот, допустим, партнер не может пригласить, ну, естественно, такого никто не оставит, то есть обязательно ему кого-то поставим в команде, кому-то поставим в команде. Это если работать классическим методом. В чем для меня в этом маркетинге я увидел огромную перспективу лично для себя? С вам всем известно, что у меня есть курсы обучения по автоматизации, по, как бы, по созданию воронок. Да? Но, скажу честно, как бы у нас есть курсы обучения, там больше... 112 человек вот на этом курсе, да, но, как уже показала практика, на этом курсе у нас с вами умеют автоматизировать и 100 человек, скажу честно, и 10 не наберем, и 10 человек не наберем, хотя в принципе все в одинаковых условиях. Да? Я не знаю, чего не хватает людям, людям не хватает, либо, наверное, может быть, им не хватает мотивации, скорее всего. Скорее всего, мотивации не хватает людям и базовых знаний компьютера, потому что мотивация, да, то есть им не хватает знаний компьютера, у них что-то не получается, и мотивация, они не доходят до финиша, не получают результат от моих методов автоматизации. Хотя методы работают, я ими работаю прекрасно. Вот И здесь возникает проблема, то есть, да, инструменты есть, но люди не применяют. В чем у меня заключается, в чем я почему для себя этот маркетинг увидел идеально? Вот представьте себе, Андрей, автоматизатор. Да? Максим Сабуров, автоматизатор. Света, она автоматизатор. Дмитрий Косарев он автоматизатор. Еще Арсений, он автоматизатор. Вот тут вот люди стоят, это вот все автоматизаторы. И представьте себе, друзья, а куда Сабурову, Максиму ставить своих партнеров? Он автоматизатор. А куда мне уже ставить своих партнеров? Я автоматизатор. Так вот, возникла идея. У нас, у лидеров, возникла идея. Мы создаем одну общую воронку, одна единая воронка, куда мы все гоним трафик, один единый. И создаем, можно так сказать, живую очередь. Живую очередь. И по этой очереди к вам будут подключаться партнеры. Если вы зашли в данный маркетинг, гру грубо говоря, человек зашел в данный маркетинг, и, ну, не хочет он никого приглашать и не умеет никого приглашать. Окей, у нас есть воронка, которая будет приглашать постоянно. Мы не будем вас учить этим воронкам делать, потому что это дело, конечно, у нас есть система обучения, кто хочет, пожалуйста, но э, не в этом цель. Цель в том, что мы создаем единую воронку, создаем общий трафик и уже в порядке очереди начинаем подставлять партнеров друг по другу, потому что я воронку создал, Максим воронку создал, Света воронку создала. Арсений воронку создал. И мы начинаем подставлять партнеров. Единственное, что, друзья, пар, э, воронка, воронка, она стоит день. Ну, в плане чего? Потому что воронка – это трафик. Интернет-трафик требует денег. Поэтому, друзья, есть идея, заключается в том, что мы создаем единую воронку, единую воронку, э, и начинаем гладить трафик. Но на эту воронку мы всей толпой коллективно сбрасываемся. То есть мы сбрасываемся по 500 рублей в неделю на эту воронку, но при этом, смотрите, друзья, войдя в этот маркетинг за 100 долларов, вы за эту же неделю, смотрите, когда вы закрываете первый стол, вы зарабатываете 800 евро, ой, 800 долларов, то есть 100 долларов вложили, 800 долларов. Но, друзья, вы переходите во второй стол, он точно такой же. У меня еще что, я еще во второй стол, то что я два дня назад только вошел. Я еще, естественно, второй стол никакой не перешел. Вот. Он выглядит точно так же. То есть стоимость второго стола уже 400 долларов. То есть смотрите, вы 800 заработали. 400 долларов уходит на реинвест в следующий стол. 100 долларов, вернее, не на реинвест, а на апгрейд следующего стола. Во второй, да, переход во второй стол. 100 долларов с этих 800 у вас уходит на реинвест первого стола. То есть у вас еще открывается один клон. То есть еще раз открывается этот стол и 300 получается долларов чистыми ваши. То есть вы потратили на вход во второй стол, вы потратили на реинвест и 300 долларов ваши. То есть по сути в первом столе вы зарабатываете сразу зарабатываете 300 долларов. Выключайте камеру, пожалуйста. Вы зарабатываете сразу 300 долларов. Выключите камеру, пожалуйста. Так, оставите ее. Вот. Что происходит во втором столе? Во втором столе вход 400 долларов, вы зарабатываете 3200, то есть 400 на 8, все то же самое, 3200. 1600 у нас уходит на апгрейд следующего стола, 400 у нас уходит на реинвест второго стола, то есть у нас еще второй стол заново открывается. И 1200 мы уже имеем чистыми, 1200 долларов мы имеем чистыми на руки, как говорится, чистыми деньгами. В третьем столе у нас с вами вход 1600, да? Сейчас, секундочку, я калькулятор возьму. Что-то мне меня пишет. А, ну, Лара, мне, Лара мне пишет, у тебя есть PDF? Нет у меня PDF, я так рассказываю. Вот. Так, 1600 умножаем на 8, 12800 мы зарабатываем с третьего стола, 6400, половину уходит на апгрейд следующий стол, остается 6400, минус 1600 на реинвест третьего стола, и у нас с третьего стола мы зарабатываем 4800 долларов. Четвертый стол, у нас всего 4 стола. Четвертый стол. 6400 умножаем на... Так, 6400 умножаем на 8. Это 52 тысячи. 52 тысячи минус... То есть мы заработали 52 тысячи. Минус... 6, блин, ну что у меня с калькулятором? 6000. Так, подождите. 52 тысячи минус 6400. 45 тысяч мы зарабатываем, 45 600 мы зарабатываем чистыми деньгами с четвертого стола, потому что мы 52 тысячи получаем на руки, 6400 у нас на реинвест, апгрейда уже нет, поэтому с четвертого стола мы зарабатываем 45 600 долларов. Плюс, друзья, скорее всего, конечно же, смотрите, когда вы сделали апгрейд, то есть вы сделали реинвест первого стола, то есть первый раз, вы с первого стола, заработали всего лишь 300 долларов, да? то во второй раз, когда вы уже сделали апгрейд и вы заново пошли по первому столу, то вы уже зарабатываете 700 долларов, почему? Потому что вам уже не нужно делать реинвест, потому что у вас.. вернее, не реинвест, а апгрейд. вам не нужно тратить 400 долларов на с того стола, потому что вы уже реинвеститесь во втором столе, то есть у нас второй клон, он уже не переходит во второй стол. Мы каждый раз крутимся в первом столе, потом крутимся во втором столе. И то, что у нас все время крутятся столы одинаково. То есть здесь, на самом деле, очень большой заработок. А теперь я еще сейчас хочу к вам донести интересные цифры. Обратите внимание, вот представьте себе, друзья, нас сейчас здесь с вами порядку уже 100-100 человек. 100 человек Но ну, это опять же как правило как правило секунду как правило приходят ну далеко не все так секундочку как правило далеко не все приходят на такие мероприятия и ну так света подожди вот, приходят далеко не все и вот представьте нас уже здесь с вами 100 человек вот представьте себе, мы собираем компанию 300 человек. Вот, к примеру, 300 человек собрали, по 500 рублей скинулись в неделю. По 500 рублей в неделю скинулись. Это 150 тысяч рублей. Смотрите, конечно, есть стратегии, где люди, участники, скидываются деньгами. Но данные стратегии, они, конечно, работают. Но они работают не так круто, как нам всем хочется. Потому что мы все знаем, мы все находимся в разных так сказать, маркетингах, разных стратегиях, и всем, конечно, хочется быстрее, потому что мы кружимся за счет вложений своих же участников. Здесь же, друзья, вложив 500 рублей, наши с вами вложенные 500 рублей в воронку умножаются, потому что мы на эти 500 рублей привлекаем человека, который вносит 8 тысяч. За счет этого движение намного сильнее разгоняется. Понимаете? И вот теперь давайте посчитаем. Если 300 человек скинутся по 500 рублей в неделю, это будет 150 тысяч. 150 тысяч. 150 тысяч, мы же в неделю сбрасываемся, делим на 7 дней. У нас получается 21,5 тысячи бюджет людей. Ну, как бы на, на день. Бюджет, бюджет на день нашей воронки. А теперь смотрите цифра. На сегодняшний день... Средняя цена, как бы, то есть как работает наша воронка, может быть уже многие знакомятся, мы работаем в Телеграме при помощи фейковых аккаунтов. Основная э, газ в наших воронках ⁇ это наши с вами Телеграм-аккаунты. И стоимость Телеграм-аккаунта 12,5 рублей. То есть 21 тысячу одну тысячу 500 делим на 12 500 э, получается 1720. 1720. Что это, что это означает? Это означает, что 1720 аккаунтов мы можем сжигать в день. Скажу так. Один аккаунт может пригласить 50 человек. Один аккаунт приглашает 50 человек. Вот теперь умножаем. 1720 умножаем на 50 человек. Получается 86 тысяч в день. В день мы можем приглашать в нашу воронку людей. Естественно, 86 тысяч людей пригласили. 86 тысяч людей пригласили. Есть конверсия. Одна десятичная. Убираем 3 нуля. Это 80 человек, друзья. 80 человек. 86 человек. Мы можем в день приглашать. То есть 300 человек сбросилось, да, по 500 рублей, и мы можем, 300 человек, мы можем, получать за, за 4 дня удваиваться. То есть 4 дня мы удваиваемся, 4 дня мы удваиваемся, даже более чем удваиваемся. Да? То есть 86 получается на 4, если дать на 4 дня, то есть 86 умножить на 4, 344 человека. Вот, а теперь еще хочу сказать, а представьте, нас будет тысяча. Представьте, у нас будет тысяча, и мы в неделю скидываемся по 500 рублей. Это 500 тысяч. В месяц это, это 2 миллиона рублей. Тысяча человек – это бюджет рекламный, будет 2 миллиона рублей. Я хочу сказать, вот честно хочу сказать, мы, не, мы даже не съедим этот бюджет, мы даже просто не сможем съедать этот бюджет полностью, честно хочу сказать. Мы его просто физически не съедим, и мы будем уже принимать другие рекламные кампании, то есть мы будем гнать воронку. А людей все будет больше и больше. И в чем здесь фишка? Неважно, как растет юбка. Тут понимаете, тут не важно, как она будет разрастаться, потому что каждый человек он оплачивает свой рекламный бюджет. Понимаете, И здесь чем больше людей, значит, тем больше рекламный бюджет. Чем больше рекламный бюджет, тем больше к нам придет новых людей. Вся идея в том, что за счет воронки наши 500 рублей вложенные аккумулируются. 8000, потому что в принципе вложения даже эти, то, то есть вложения эти, как бы, они даже не 8000, скорее всего, за эти 500 рублей мы можем привлечь двоих. То есть, ну, по факту. И получается, что... Мы постоянно, постоянно разгонять это будем просто до небес, друзья, это просто до небес. Естественно, конечно же, бюджет, часть бюджета пойдет не только на саму рекламную кампанию. Вы можете себе представить, сколько должно у нас работать админов э, в нашей воронке, которые действительно будут распределять, вести очередь, то есть надо будет распределять ссылки. Здесь есть еще, друзья, важный нюанс. Вот смотрите. Вот сейчас сегодня сумели получить ссылки Лариса, Света, Фортуна и Дима. То есть у них появились ссылки. То есть вы не можете партнеру дать ссылку, пока вы... Вот когда вы зашли вот на этот уровень, на уровень дарителя, вы не можете дать ссылку никому. Пока вы не передвинетесь сюда, у вас открываются два плеча. Только в этом случае вы можете давать ссылку. Понимаете, здесь невозможно идти. Вот сейчас у нас... Сегодня Максим уйдет во второй стол, я стану в позицию легенда, Диана станет в позицию легенда, два у нас уже будет стола в позиции легенда уже в нашей команде, потому что мы все одна команда, то есть у нас Максим Сабуров на пике, получается, потому что он всех пригласил. Вот, две станут легенды, и уже у нас как бы вот люди, которые сейчас стоят вот в крайней позиции, получат смогут получить по две реферальных ссылки. И тогда уже можно будет еще, грубо говоря, людей приглашать. Здесь вот все движемся из, из края в центр, из края в центр, из края в центр. Вот. На мой взгляд, мы можем просто э, развернуть. Еще хочу сказать, друзья, честно хочу сказать, воронка почти готова. То есть реально воронка почти готова. То есть уже логика в боте мною сделана. Осталось, если честно, записать только видео и все это дело, как говорится, склепать и запустить. То есть нам учиться, как делать воронку, никому здесь не надо. То есть мы ее просто, ну, для нас это семечки ее создать. И на самом-то деле мы будем людей в воронке приглашать на воронку. То есть мы изначально в маркетинге людям будем говорить, что вам не нужно заморачиваться, то есть вы попадаете в команду, которая работает вот по этому методу, который я сейчас вам рассказываю. И хочу сказать так, друзья, вот вы сейчас идете не по воронке, и у вас есть у всех шанс встать раньше, чем тех людей. Мы в любом случае соберем людей. То есть, то есть с нами вы или без нас, обратите внимание, уже лидеры стоят, лидеры стоят, сильные лидеры стоят. Да? И с нами вы или без нас? Это уже как бы, ну, в принципе, для нас э, здесь это не сильно принципиально, потому что данный маркетинг, он очень хорошо работает с воронкой. Очень хорошо, то есть просто идеально, потому что всего надо двоих э, поставить, и э, действительно, как бы, ну, движение очень быстрое здесь происходит, и можно выстраивать стратегию. Поэтому, друзья, воронка уже есть, ее осталось только запустить, Почему мы ее еще не запустили? Потому что мы хотим нашим партнерам, которые с нами уже находятся в разных проектах, да? То есть мы здесь сейчас из трех из четырех проектов мои партнеры, то есть да, есть партнеры вот находятся, которые в трех-четырех проектах со мной вместе. Вот мы сейчас поэтому сегодня столько людей у нас на этом, на этой презентации и Понимаете, воронка уже есть, и мы ее не запустили только потому, что мы хотим подождать наших партнеров. Иначе как бы мы ее запускаем, и люди в любом случае пойдут. Теория вероятности, цифр и работа воронок, она уже себя доказала, как, ну, она неизбежна. То есть, при том, здесь точка входа не астрономическая, то есть здесь точка, ну да, 100 долларов может быть и много, но и, ну как много, может быть немало. Ну и не супер много. Как бы точка входа, она адекватная здесь. Поэтому воронка, она будет работать. И хочу сказать так, что, друзья, мы ее не запустили лишь только по одной причине. Что мы хотим сейчас всех наших партнеров подождать, и чтобы вы встали раньше. Естественно, та толпа людей, которая э, будет через месяц, через два здесь, когда мы эту воронку будем разгонять, да, э, и чем больше будет людей, тем сильнее будет работать эта воронка. И, и вы представляете, вы сейчас оказываетесь в самом-самом начале пути. Потому что вот пока в нашей команде больше никого нет. Вот вы видите вся наша команда, которая есть на сегодня зарегистрирована. Все, больше никого нет. Вот, вот, то есть это, это вот верхушка айсберга в, на, в рамках нашей команды. И поэтому, друзья, то есть принимайте решение. То есть на самом-то деле, как бы мы... Лидеры уже свое решение приняли, и мы туда идем. А вы можете, как говорится, идти или не идти. Здесь дело каждого, как говорится. Каждый сам для себя принимает решение, нужно ему это или же не нужно. Но на самом-то деле как бы, мы, мы уже все настроили. Мы только ждем сейчас. И то мы будем ждать людей недолго. Мы, мы, мы будем ждать людей недолго. То есть мы сейчас буквально подождем неделю, честно, через неделю заработает воронка. Вот сейчас кто за неделю войдет, кто расставится, успеет занять свои вакантные места, тот займет Кто будет думать, он, отвечая, зайдет чуть позже, потому что на самом деле мы, мы просто сделаем прорыв. Вы увидите, что мы просто заспамим весь интернет, мы просто его заспамим. Вы увидите, что мы сделаем, уже есть идеи на этот счет. И действительно, это будет работать очень серьезно. Вот. Сегодня задавались вопросы, почему мы в одном маркетинге не можем, почему, вот, допустим, ну всем известно, мы в разных маркетингах работаем, почему я не могу сделать оборонку в других маркетингах. Да? В принципе, идеи. Но хочу сказать так. Преимущество данного проекта в том, что здесь всего две ссылки, потому что здесь все будет честно. Не может Андрей себе больше двоих подключить. Андрей тащит людей, но он их начинает под партнеров ставить. Потому что не может Андрей в другом маркетинге, допустим, если взять, допустим, есть маркетинг линейные, где я могу тысячу партнеров пригласить, да? И где? То есть, вы все скидываетесь, а я ставлю их всех под себя. То есть, это может быть нечестно, это может быть не на честность. Я могу возникнуть. Ну, я, конечно, буду честно, но будут у людей возникать какие-то сомнения, а почему Андрей так не делает или еще что-то. Здесь я физически не могу по-другому сделать. Понимаете? Это раз. Во-вторых, как бы данный маркетинг, понимаете, вот он весь сайт, здесь нет ничего, вот обратите внимание, вот он весь сайт, то есть вот они доски, вот мы заходим на сайт, понимаете, есть маркетинги сложные, которые требуют дополнительных объяснений, то есть сейчас секунду, которые требуют дополнительных объяснений каких, то а тут вот, вот весь сайт, то есть сайт состоит из всего, больше здесь ничего нету, четыре доски и и реферальная вот тут берется. Все, больше ничего нет. Понимаете, простейший маркетинг. Чем проще маркетинг, тем легче его автоматизировать. Если же маркетинг сложный, допустим, если взять компанию, вот все знают, я работаю в компании «Софир», да, там очень сложный маркетинг. Там можно автоматизировать, но там автоматизация без общения с человеком не получается надо общаться с человеком, только после этого происходит продажа, то считаю, что вот в таких маркетингах, которые, ну, знаете, тут ну, он простейший, Это же, тут, тут, тут, тут вообще ничего нет такого, тут очень легко зарегистрироваться, тут не нужно заводить деньги, потому что мы деньги переводим от человека к человеку с карты на карту. Тут, тут, тут, тут, тут не надо заморачиваться, какую там валюту, криптовалюту или еще что-то. Просто говорю, преимущество в плане автоматизации. Конечно же, работа там в других маркетах, где мы с вами работаем, там другие преимущества. Но вот в этом я увидел именно сочетание с автоматизацией идеальное получается, друзья. Просто идеальное. Вот. И самое главное, друзья, объясняю еще раз, вот заострю внимание. О, видите, пока мы с вами... Лара уже сработала, Лара молодец, видите, пока мы с вами вели, Лара уже подключила, Лара тоже как бы, как бы а может быть Лара скинула ссылку, а тот человек, он, да, Лара, Лара вот, Лара, я тебе сейчас дам, вот, подключили, Видать, человек тот, Лара уже всем ссылки раздала, а человек тут, может быть, ну, там, немножечко занят был, вот, поэтому... Друзья, все идет очень быстро. Максим закрыл этот стол, он зашел 3 дня назад, я зашел 2 дня назад. То есть, понимаете, мы сейчас очень-очень-очень быстро будем закрываться, очень быстро, то есть и за вход 100 долларов и 300 чистыми мы возвращаем обратно. То есть 300 чистыми, да. Вот, поэтому, друзья, вот такая вот есть идея. Вот такая есть возможность сейчас погрузиться в команду и работать именно с лажной командой. Но, к чему я говорю, друзья, вот пока сейчас, вот сейчас Максим Собор, вот, вот сейчас, пока вы из этой позиции не перешли в строители, она и называется. То есть в этой позиции вы дарите, проект называется ⁇ «Дарить». То есть вы вот в эту позицию встали, вы дарите легенде. То есть вы дарите вот этому все деньги, вот эти 8 человек дарят ему. Как только вы переходите в позицию строителя, то есть у вас открываются два плеча. Только в этом случае нужно давать реферальную. Объясню, почему. Можно дать реферальную. Вот как только вы активировались, вы можете дать реферальную. То есть она появится здесь. Но в этом случае, если у вас не открыты два плеча, а ваш человек зарегистрировался и активировал себе стол, он просто улетает рандомно непонятно под кого в системе. Тогда смысл его приглашать, с другой стороны, получается. Поэтому, друзья, это очень важно, что, когда мы приглашаем людей, и очень важно, обращайте внимание, кого вы ставите под себя. Это тоже очень важно, друзья. Потому что, ну вот, допустим, сейчас мы будем действовать так, друзья. Сейчас лидер выступит, сейчас я дам всем слово. Вот, давайте я сверну экран и поговорю. Мы сейчас будем действовать таким образом, что мы... Будем собирать списки людей. Мы будем собирать списки людей, потому что здесь нужно четко, э, у нас должно быть движение. Также должно быть и переход во второй стол. То есть мы не должны делать разрыв, у нас не должны ноги э, э, вставать в раскоряк. Потому что получится, что человек, если он перешел непонятно куда, он выпадает из движения. Это очень важно здесь за этим следить. Очень и особенно важно при переходе во второй стол. Если, не дай бог, обогнать куратора, допустим, если это где-то происходит, может быть и ничего страшного, но в нашем случае, если мы работаем по стратегии и мы хотим э, автоматизировать и двигаться вот так вот, ну, всей толпой равномерно, равномерно, равномерно, то здесь очень важна четкая, слаженная командная работа. Поэтому, друзья, э, мы еще со всеми лидерами подумаем о, о идеальной стратегии э, в плане, как это мы… Потому что маркетинг новый. У меня есть понимание, но тут, скорее всего, и, ну, здесь есть, конечно, минусы. Мы не видим весь бинар. Нам придется где-то этот бинар постоянно рисовать. Нам придется его где-то в программе на компьютере самим выстраивать. Мы, мы уже даже сейчас подобрали программу, как мы этот бинар будем рисовать. Вот он сейчас есть, и он ведь все равно же будет вот, вот так вот будет туда расширяться. И мы этот бинар будем сейчас рисовать. И у админа будет этот бинар. И, и только админ, будет видеть и админ будет э, принимать решение, кому он дает эти реферальные ссылки, то есть, ну, кто сейчас идет на закрытие, иначе, как бы, если чуть будет перекос, то вся система, она сломается, то есть, получается, кто-то перейдет раньше во второй стол, чем этот, и, а эти еще не продвинулись, то есть, то есть, человек стоит с краю, да, а за ним уже во второй стол перешли. И тот взял, деактивировал. То есть, и он улетел вообще под африканскую команду, потому что этот проект общий он даже на российском языке, его нету, хоть у меня переведенный, но это Google переводит. Вот, так, Лар, даю тебе слово. Вот, Макс, включайтесь, друзья. Так, попросите, так. Сейчас, Лар, ты у меня где? Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Так, ладно, привет. А, нет еще, подожди. Что такое? Просить включить. А, стоять. А, все, включил. Включил ваш? Да, да, да, да, да. слышно, слышно. Да, всем привет, ребят. Смотрите, дело в том, что я думаю, что по маркетингу всем понятно. Мы еще потом пройдемся по PDF, чтобы вообще было у всех понимание. Именно саму маркетинговую часть структура здесь нужно четко понимать что здесь ну вот для меня этот проект достаточно очень простой да то есть как благотворительность но дело в том что друзья здесь нужно четко понимать вот смотрите да два партнера два два партнера и все и вы переходите и дальше да, друзья мои вот у нас сейчас устанавливается списочная система. И здесь будет по типу живой очереди. То есть каждый, да, то есть друг за другом в списочной системе будет приходить. Не то, что там вот бинар, он разрисован, кто-то там принимает решение. Сегодня тот, сегодня этот. Нет, друзья, тут четко в порядке списка, по списку, в порядке живой нашей очереди. И нужно четко понимать, друзья, что... Мы с вами все знакомы уже с способностями автоматизации и способностями непосредственно Андрея. В нашей команде огромное количество автоматизаторов. Также из моей команды ребята подключаются, кто на, работает на непосредственно на этом инструменте. И нужно понимать, что здесь будет огромнейшая конверсия. И здесь все очень просто. У меня сегодня тоже были некие дебаты в команде, по поводу того, что, почему, а как здесь, здесь просто, ребят. Здесь ничего не нужно даже э, внедрять, думать, да, ты просто заходишь, человек заходит, он четко понимает, сотку закинул, 800 э, ему пришло. Он из этих э, получил реинвест в первый же стол и перешел в следующий уровень. Э, получает, да, постоянное, да, то есть вечное, или как там вот, говорится, да, вечное участие в данной, вообще компании, да, э, в данном мероприятии. И это, друзья мои, э, просто очень просто для людей. И знаете, что я еще хочу сказать? Что, друзья, вы здесь можете получать, ну, вы здесь будете получать профит, и вы можете делать уже непосредственно вход. Вот некоторые говорят, вот мы хотим э, хаб вы можете здесь прекрасно вот этот как раз-таки заработать, да, то есть и инвестировать уже в более далее в глубокие а, проекты и уже начинать там разбираться. Поэтому здесь все очень просто, все очень быстро. И а, я уверена, что наша коллаборация, что наша стратегия, она просто взорвет русскоязычное пространство и это уже случится очень скоро. Движение сейчас будет молниеносным, да. В любом случае, потому что мы уже все готовы, через неделю запускается инструмент. Вы представляете, какая начнет движуха. В целом, да, друзья, я хочу сказать, что я пока не ставлю никаких дедлайнов, я вообще не люблю этого делать. И в целом я просто хочу сказать, что это же очень классный, крутой доход, очень вкусный доход. И Здесь нужно понимать, что э, по итогам первого раунда по доскам, да, вы получаете 42 700 евро. Безусловно, и вообще, да, то есть подарки в вашем кармане. И нужно понимать, что у вас, да, то есть реинвесты на каждом столе, то есть у вас следом идет второй круг. Представляете? Вот это нужно очень важно понимать. И здесь, друзья, Нужно, конечно же, да, то есть у нас уже есть админы, мы э, готовим списки, да, то есть у нас уже готовится форма Google, ребята заполняют анкеты, и <coughs> мы непосредственно, да, то есть ведем полный учет этого э, списка всего. Еще такой момент, э, что здесь вам просто нужно не бояться, не переживать, а приглашу, а не приглашу. А если я приглашу, пригласит ли мой, понимаете? как часто бывает, да, то есть вроде человек заряжен, вроде он и готов, но он приглашает человека, а человек, ну, просто в априори, да, то есть пока он созревает, пока он ждет, И здесь все а, уже вам обеспечено, в любом случае вам, тому, кому вы пригласили. И даже если тот пригласил, он в любом случае будет двигаться, то есть ваше движение будет, и движение ваших партнеров непосредственно будет. И в целом команды. И таким образом, друзья мои, мы наращиваем и свое комьюнити, мы становимся все мощнее, мы становимся все больше и все зарабатываем, двигаемся и делаем очень хорошие иксы. Поэтому, друзья, изучайте всю информацию в PDF, презентацию, я думаю, а вот... да, да, есть у нас уже все так да, кому надо, продублируем. И... В принципе, я все сказала. И вот, смотрите, друзья, вот прям в живой вам пример, в живом эфире. То есть мы начали, когда у нас даже ни одного партнера не было, потом Лара сработала, Человек Макс активировал. И вот смотрите, как движение. Все, теперь у нас получается, э, у нас теперь два стола. То есть у нас внутри нашей команды образ... был один стол, теперь два стола. Теперь столы разделились. Теперь в одном столе стою я легенды. А, переход произошел. Да, да, да. Макс ушел во второй стол, он там открылся. Э, я стал легендой э, в этом столе. То есть теперь у нас сейчас есть еще реферальные ссылки, теперь у нас сейчас у нас сейчас есть в команде 16 реферальных ссылок. То есть, понимаете, сначала будем где-то подтормаживать. Смотрите, сейчас в команде у нас... а 8. у Макса еще 8. А, у Макса еще 8. Вот мы же сейчас разделились, там Диана стоял и я. Там стоял Диана и я. то есть Это же как бы мы все... Макс... Я смотрю на, на этот стол. Да. Я поняла. То, то, то есть теперь у нас с вами 16 реферальных ссылок. И теперь там и здесь. Так, Макс, ты что-то руку понимаешь? Я тебе микрофон давал. У тебя открытый. Сейчас, надо Макс... еще... Да, сейчас еще Максим скажет свое видение. И я думаю, что у ребят, если есть вопросы, надо обязательно дать им слово, чтобы спросили здесь просто нужно четко понимать ребят стратегия все будут двигаться да то есть никто не Сейчас будет брошен. и планы так грандиознейшие планы амбициознейшие и вы знаете прекрасно меня вы знаете прекрасно и макса макс привет и вы знаете, привет, привет. Андрея. мы всегда четко идем мы упорно идем до победного да друзья вот. А, друзья я пару дней не спал вот честно вообще на самом деле чтобы вы понимали откуда все идет андрей кернер андрей кернер прислал мне видео макс посмотри я когда это все увидел у меня вот такая была голова я не мог поверить 100 рублей 100 баксов вносишь и 8 и 800 получаешь то есть доход здесь очень большой. Потом делаешь реинвесты, за счет реинвестов, да, немножко доход уменьшается, но ты все равно зарабатываешь за три дня три сотки, за три дня три сотки, и плюс закольцовка идет. Первые столы закольцовка, вторые столы закольцовка, третьи столы и так далее. Я когда это все увидел, я понял, у меня в команде 560 с чем-то человек, из них 300 с чем-то готовы зайти в Зенит на 100 евро. Но не заходит в ZENIC на 100 евро, потому что э, это мало для Зеника. Это, это серьезная компания, да? там нужно покупать хаб. И я всем своим сказал, ребята, я вам дам возможность за 100 долларов заработать полторы тысячи и купить себе хаб. Понимаете? Он уже на заработанные купит себе целый хаб. Вы представляете, какой товарооборот мы сделаем? И я получил сегодня… 82 отклика, 82 человека готовы внести 100 долларов, чтобы получить через неделю две, может быть три, полторы тысячи. Понимаете, вот в чем вся вещь, да? Поэтому мы всех объединяем сейчас в общую комьюнити, в общую команду. Андрей предложил очень хорошее движение по автоматизации, по наращиванию силы нашей команды и тем самым мы будем просто сейчас бомбить и этот маркетинг он нам даст именно финансы от человека к человеку от сердца к сердцу поймите вот это очень классно это вообще идея потрясающая это движение работает с 2009 года ребят с 2009 года мы о нем только узнали в россии вообще мировое. мировое вот дима да, тоже мировое, да. сейчас дима косарев тоже большой лидер. Дима, говори. Всем привет. Ой. Ну, Макс Ой. вообще сейчас сказал такие вещи. Говорит, послал 82 человека сразу. На самом деле, вот для меня два простых момента. Первое, это то, что люди смогут реально сразу увидеть деньги вот свои, да, и начать двигаться, и, соответственно, окей хапа это в долгую, да, средний срок и в долгую. И это очень ценная история, ее нельзя упускать. Но mm -hmm. сегодня надо на что-то кушать. И вот они сделают определенные действия, получат и будут принимать решение, куда инвестировать. И вот это волшебное слово «инвестор» он будет реальным здесь. Да? И второе mm – -hmm. это люди реально смогут, э, скажем так, постоянно быть в движении. Вы знаете, когда в движении, тогда идет э, развитие. И вот этот проект, он не даст заснуть. Это постоянно нужно контролировать, смотреть, но при этом… Не разговор идет о приглашениях, а разговор идет именно о контроле физически, мышка, имейла, еще чего-то, общение, принятие денег. Вот. И вот эти два момента, они просто людей растят. То есть команда вырастет в качестве с помощью этого проекта. Как, грубо говоря, можно было на прокачку какую-то сходить, да, а здесь мы в жизни просто качаться будем да? с деньгами. А цифры я даже называть не буду. Вот ребята сказали, да, ну просто я до сих пор как бы... Вот... Не, ну я цифры вот человек... посчитал думает... и как бы как откуда да. я вот человек математики я всегда считаю что как бы да допустим ну когда сообщество допустим любая вот допустим мы работаем ну не секрет да мы работаем здесь в многих матрицах да все матрицы да давайте честно мы все в матрицах и мы у нас есть э, движение да но за счет чего наше движение формируется за счет того что мы собственной денежкой Складываемся, сегодня получил этот, завтра получит тот. Но мы генерит, все время крутим собственные деньги. И поэтому получается не так, как нам всем хочется быстро. То здесь, друзья, у нас есть инструмент в виде воронки, который мы сюда 500 рублей положили в вороночку, она прокрутилась, а на выходе в команду 8 тысяч прилетает. Потому что это человек привлеченный, который приносит деньги. И он кладет 500 рублей, этот человек пришел, он 8 тысяч положил в команду, и 8 тысяч еще в вороночку. И это 500 рублей, еще 8 тысяч сгенерировали. То есть, понимаете, это вечный двигатель. Здесь 500 рублей за счет автоматизации систем воронок постоянно привлекают новых людей. И за счет этого мы можем очень долго существовать. Я опять же говорю, друзья, вот только вдумайтесь. У нас тысячу человек, у нас сейчас 89 вот представьте, вот вы 89, это мы первые, кто сейчас... Вот, то есть, э, Андрей, туда. я тебе хочу сказать, что у меня просто сыпется сообщение, да, то есть, ребята присоединяются прямо, вот, вот, прямо вот. Вот в режиме реального времени. Вот, да, да, да, друзья, нас, 8, нас здесь сейчас 89. И, скорее всего, еще 200 нас не посмотрели, потому что, ну, а. ну так бывает. Так всегда я знаю о том, что, э, грубо говоря, э, Такая ситуация, что есть статистика, 30% наших ребят ходят из активных, из активных, есть такой, который вообще не заходит, да, как бы никуда, а из активных, потому что кто-то сейчас на работе, у кого-то сейчас семейные дела, сейчас вот время полшестого, в шесть часов, кто-то пошел ребенка из детского сада забирать, ну не может он, правильно, сейчас такое время с пяти до шести, там разное, вот, но еще посмотрят люди, то есть, друзья, представьте себе, нас будет тысяча человек, Тысячи человек – это бюджет воронки 2 миллиона. Дим, ты можешь себе представить, что мы с двумя миллионами можем сделать? И, и еще момент, слышно, да? Э, вот здесь эта история отдавания, я думаю, что вы все знаете, что это такое, это не пустые слова, когда человек начинает отдавать, мироздание смотрит, так, в этом моменте есть проток, то есть он получил и отдал. Неважно что, неважно как, он отдает. Оно смотрит и говорит, так, ну, надо сюда направить энергию. Что отдаешь? Денежную энергию, направим сюда денежную энергию. Вот почему этот проект растет и почему он движется, потому что он совпадает с, как сказать, законами Вселенной, по сути, это дело. Вот, что Здесь нет дисгармонии, какой-то непонимания, очень просто и понятно. да? Да. И все. И поэтому это будет работать. еще. Почему он живет, этот проект, с 2009 года? Я вот вижу для себя два фактора. Первое – это то, что проект децентрализован. В проекте нету кошелька. То есть, создатели не могут. Создателям надо, чтобы жил этот проект. Единственное, что – проплачивать хостинг, чтобы сайт не закрылся. Все. То есть они создали этот инструмент, и это надо тысячу рублей в год. Платить, чтобы работал хостик, домен оплачивать и хостинг, где этот сайт лежит, чтобы это работало. Больше, как бы, ну, то есть хостинг сервер. Проект легкий, он, как бы, не требует больших технических каких-то там сверхмощностей, э и поэтому им надо там копейки оплачивать создать. Естественно, создатели, скорее всего, они верхние, которые уже давно четвертые столы прокручивают э и крутятся. Это создатели, естественно, это... Вижу, понятно. Вот. Вот, это первое. То, то есть, в плане того, что децентрализованный. И второе, что он 2009 года, это простота. То есть, понимаете, все простое и гениальное. Я когда это увидел, я думаю, елки-палки, ну блин, нам что-то мы там где-то заморачиваемся, что-то там маркетинге объясняем. А тут... что такое бывает, да? Да, а тут, тут, это... тут просто двоих. И все. И, и еще мне чем понравилось, что реально я вижу, что здесь, в принципе, каждый, каждый человек, который сюда придет, не будучи каким-то спикером, yeah. какими-то, ну, знаете, ну как бы тут, тут всего двоих. то есть тут, тут всего двоих, даже без нашей воронки тут всего двоих. Но наша воронка и наша стратегия позволят нам всем, э, потому что здесь, если сейчас пойдет кто в лес, то по дрова, Начнется улетание. И даже да. тот, кто обогнал, он может пожалеть. Потому что если он, он вдруг, летает, об... вдруг структуру. И он обогнал, он попал в Африку, а там какая-нибудь Зимбабве язык, нам непонятный, испанский какой-нибудь. Система там... переводов, неизвестна, да. То есть, какие. Да, да, будете? да. И как, и, и, как, и как ему деньги переводить, и как ему то. И поэтому здесь он, он дисциплинирует команду. То есть, если ты захотел улететь, ну, как говорится, лети, птичка. Но только что ты сделаешь без команды? То есть без высшего. Потому что тебе надо еще с высшим контактировать. Потому что ты встал, вот как мы, друзья. Сейчас я вам покажу вчера пример. Э но мы добились с Максом. Вот не наша как бы, команда. Сейчас я, сейчас я включу демонстрацию, пример, прямо вот на, на живом примере. Вот представьте себе, друзья, ситуация. У нас два дня висела ситуация. То есть мы зашли, да, мы все свои, вот, вот то есть мы тут все закрыли. И у нас... Ну, давайте, вот тут мы все закрыли, потому что я не вижу, вот тут мы все закрыли, а здесь у нас двое, вот так вот, один, а человек, извините, ну, человек с Украины, у него вырубило интернет, просто выключило интернет по всем известным событиям, не будем сейчас говорить об этом, да, но по всем известным событиям у него просто не было возможности людей подключить. И мы два дня просто вот так вот в невидении сидели, ну, как бы не понимали, уже, уже всех кураторов, уже Андрея Кернер, Андрей, что нам делать, мы хотим качать, меня Лара в бок толкает ножом, я Макса в бог ножом, и все друг друга, короче, Макс туда, и тоже мы уже до высших, то есть Андрей Кернер, давай, что за ситуация, как нам двигаться-то. Вот, вышли из ситуации, сегодня человек вышел на связь, поставил туда все, мы, мы перелетели. Теперь уже такой ситуации не будет, потому что мы движемся. Да, все здесь, все уже... Да, вся Это наша понятно? команда, все, все здесь, все друг друга знаем, то есть у нас такого сейчас быть не получится, ну все. Все, четко движемся. И просто смотрите, если сейчас вдруг кто-то рванет вперед так, и не, не захочет кого-то подождать, он попадает в какую-то африканскую страну. И вот встает он вот здесь, а там из племени Зимбабве, он раз в месяц вообще выходит... Племя какое-то, где есть интернет, понимаете, и как бы и все, и вы стоите. Вы не можете, вы не можете дать реферальные, вы, и вы остановились. Поэтому здесь э, нельзя не стоять, не бежать. Тут надо идти, как говорится, ровным строем с командой всей, вот, вот просто, и все. По-другому здесь не получится. Вот. Да, друзья мои, здесь четко нужно понимать, что здесь все очень просто, вы просто... Вспомните, да, известный афоризм, если вам пришлет миллион человек по доллару, вы станете долларовым миллионером. И здесь аналог очень простой. Я вижу, да, то есть я вижу в этом огромнейший смысл в том, что я знаю, что некоторые партнеры, да, вот как правильно Макс сказал, даже 100 евро до же денег, это достаточно... Ну, небольшая инвестиция, да, с которой бы хотелось начать в этом глобальнейшем, например, технологическом проекте. И здесь люди имеют возможность, друзья, зайти на классные, крутые темы, закрыть какие-то прям вот срочные потребности, которые у них возникли. Поэтому, ребят, очень круто, и у нас становится, будет становиться с каждым днем, вот нас с каждой просто минутой все <coughs> больше, и больше да, друзья насчет да. кому обратиться мы пока смотрите друзья сейчас пока мы формируем списки у нас есть лидеры да то есть у вас есть ваши кураторы обращаемся через кураторов мы не идем как бы напрямую да, тут, тут вообще никакого не имеет смысла кто под кем стоит и грубо говоря то есть, ну, как бы блин два человека здесь его надо но обращаемся в рамках своей команды кураторов сейчас происходит так мы формируем списки потом потом мы эти списки складываем и уже начинаем всех распределять. То есть, ну Давайте сейчас встанут ключевые. Как, что такое ключевые? То есть, у кого больше всех? То есть, ну, они сейчас уже начинают вставать ключевые игроки, кто, кто качает. Вот. А потом уже все встают без разницы как. Мы собираем общий список людей, потому что мы не можем сейчас разогнать ногу одну, а да. не собрать другую, то есть все пошло только равномерно, только равномерно. Мы сейчас, сейчас грубо говоря мы э, неделю мы здесь, собираем. Да, мы списки, здесь все сплошная команда. Да. И с, собираем списки, такой маркетинг, такой маркетинг, объединяемся, вот собираем списки и распределяем равномерно всех по ножкам. Все. Все. А да, потом... Ребята, рабочий чат у нас уже, да, то есть стратегии, стратегии нашей, э, я думаю, что Андрей там админ, он скинет э, чат непосредственно, э, списки формируются, да. Над этим мы работаем. У нас есть э, ответственные люди. Если надо, добавим, потому что нас будет становиться все больше и больше. Э, поэтому, э, конечно же, принимаем и помощь, потому что мы команда это. Раб, э, то есть чаты мы сейчас, Лар, мы сейчас все чаты сформируем. Мы сейчас все чаты сформируем, потому что чат будет. У нас будет и чат для, так сказать, сбрасывания своих реферальных ссылок. Да, и чат да, да, для да. Чат того. Целая система, ребят, так что. Да, очень мы все сейчас круто. всю систему разработаем, все будем. Запись, она идет. Запись сейчас во всех чатах наших появится. Угу. Вот. Друзья, списки мы, мы сейчас никого не подключаем. Мы сейчас формируем списки людей. Вот, вы все сейчас, 84 человека, это вы все в числе первого. Как будет формироваться очередь? Давайте так, по реакции вашего реагирования. Вот кто быстрее реагирует, ну, будет честно. А, а, а как мы должны выделить человека? Правильно, Лар? По, по вашей реакции реагирования. То есть, как вы быстро реагируете на полученную возможность, полученную информацию. Вот, и, ну, да, и ребят, вот... смотрите, да, будет непосредственно... Будет непосредственно идти работа ежеминутная, потому что нас уже много, мы будем закрываться очень быстро, продвигаться мы будем также очень быстро, но здесь очень нужно четкий алгоритм, здесь нельзя а, дать ссылку третьему человеку, то есть если он у вас или ваш человек дает человеку, то он может перелететь и нарушится прям а, вся как бы цепочка, поэтому будьте Предельно внимательно, вы все равно привыкнете в любом случае, да, то есть и все, все, все у нас есть уже инструкции и у нас есть непосредственно, да, расписано уже, у нас есть Google форма для заполнения анкета, все это проделаем сейчас, не волнуйтесь, вы все успеете. Да. Как записаться, да. как реагировать? Сейчас вот тут вот Лара идут прям как реагирует один и тот же вопрос, друзья, каждый сейчас пишет в личку своему куратору, ну не с куратору, допустим, э, то есть друзья, я все равно, то есть не бойтесь, можете написать мне, да, а мы, а я все равно суб, соблюду. как бы, если вы не мой личник, если вы не мой личник, э, то пишите как бы своему куратору, да, э, вот, то есть об этом, то есть если вашего куратора сегодня не было пишите мне, значит, да, как бы пишите мне, но мы потом все равно согласуем это с вашим куратором. Такое тоже может быть. Мы будем предельно корректны, друзья, предельно корректны в этом вопросе, чтобы как бы мы не перепрыгивали. То есть сначала мы согласуем с вашим куратором, ну, чтобы не было такого. Ну, может, сегодня куратор ваш не присутствовал, но он тоже хочет. Но чтобы, ну, как бы, давайте будем корректно. Мы тут не, не собрались, чтобы друг у друга внутри одной команды уводить да. партнеров. В этом цели вообще не стоит, чтобы мы были корректно, предельно. Очень вот в этом вопросе. Ну, Ребята, четко понимаете, что один список, четкий, прозрачный, все это будет. И также средства, которые э, будут у нас, да, то есть некая такая абонентская плата на обслуживание воронки и технических инструментов, это тоже будет все э, прозрачно, да, то есть что, куда, зачем, как и почему. То есть это очень плодотворная работа. Друзья. Вот, показываю, пока мы спим, сидим, вот, вот, вот, вот так вот реагируют. Вот, вот я еще даже не смотрел. То есть, вот мне даже Мне то же самое, просто Вот так вот реагируют партнеры. То есть, то есть ну, как бы, э, вот она реакция реагирования. Это нормально. Вот, поэтому нормально как бы... и не переживайте, ребят, после вас, вот после вас, после ваших партнеров на воронку придет еще тысяча людей, которые будут вставать, продвигаться, и это просто неизбежно процесс сама система работает с 2009 года мы начинаем с 2022 года но друзья мои это не закончится ни через год и не через два у меня вот такое ощущение андрей что скажешь да, как думаешь да, тут будем работать бесконечно на самом-то деле бесконечно просто юль вопрос по поводу там мои записываются не мои мы потом обсудим то есть смотрите как бы друзья как бы у нас не должно быть перекоса. Перекос – это разрушение всей команды, перекос – разрушение всей команды и нарушение, ну, вообще, движения. То есть Только возникает перекос, вся команда встает на бикрейн. Здесь нельзя делать перекос. Поэтому мы будем… Сейчас, Юль, этот вопрос, он, он как бы будет… То есть мы будем обсуждать это уже в рамках рабочей так, стратегии. Да, Какие-то индивидуальные моменты в любом случае да, мы будем обсуждать, обсуждать, мы будем обсуждать, получается общее. Все правильно, получается общее. И мы должны двигаться. Я считаю, что вы это поймите? достаточно правильно. Вы поймите, в рамках данной темы это очень правильно. Да, вы поймите, друзья, сейчас, сейчас э, мы находимся, ну, как бы на, в самом начале этого движения. Я вам, я вам честно говорю, через пару месяцев, нас уже будут тысячи, тысячи, потому что маркетинг, то есть, понимаете, у людей основная проблема, люди боятся прийти, потому что они боятся не заработать, а почему они не заработают, потому что они не боятся никого не пригласить, то когда они мы люди… Они еще, еще чего-то не понять, да, то да. есть, они боятся многого спросить, ой, вот очень много страхов у людей, здесь все предельно просто, ребят. Все предельно просто. Плюс да. у нас вовлеченный живой чат будет с результатами совсем, да, то есть с поздравлениями, с тем, да, кто у нас там идет на переходы следующий. Все это будет видно, понятно. И только радость, только благо, только добро и светлое будущее. Вот. Так что, друзья, вот такой вот крутой маркетинг, вот такая у нас есть крутая идея, она уже готова. Она уже работает. То есть, ну, как бы, как бы, ну, в любом раскладе мы уже движемся, уже все готово. Воронка будет общая. Воронка будет работать так. Воронка будет одна. Куда будут сбегаться люди. То есть, воронка будет одна. Но, как бы... Люди, которые будут гнать трафик, их будет несколько. То есть, то есть мы решим, кто этим будет заниматься. Это буду делать и я гнать трафик, это будет делать и Максим, и Дима, и Арсений. И вот я вижу, Александр Плужников сердца тут ставит, очень крутой автоматизатор. И и еще есть люди, которые будут гнать трафик в эту в одну воронку. И будут уже админы. И нам, конечно же, придется, мы уже думаем, Лар, как ну, рисовать, потому что нам все равно рисовать этот бинар. Нам все равно этот бинар рисовать. Потому что как? И мы сейчас уже думаем над, над софтом, где мы это будем делать. Вот уже Аксесс, вот да, Аксесс предлагает. Вот уже Арсений, э, мой партнер по офису, э, предлагает, говорит, давай в Аксессе. Аксесс позволяет рисовать вот эти матрицы и до бесконечности. То есть он там позволяет приближать, потому что мы все равно этот бинар будем рисовать в Аксессе. Потому что если мы не, не будем прорисовывать этот бинар, тогда мы вообще с ума сойдем. Потому что бинар мы должны видеть. Так, почему, э, вопросы спрашивают э, ребята, почему нельзя заходить сразу, почему списки? Потому что сейчас у нас всего 16 реферальных ссылок. Вот иногда... а, потому что, наверное, вы как бы пропустили немножко начало, и, наверное, потому что пропустили. Ну, как бы, Такой маркетинг. Э, как бы, вот. Но, друзья, чем больше мы будем сейчас 16 ссылок. Вот сейчас в команде всего 16 ссылок. Э, когда я закроюсь, и Диана закроется. В команде будет уже не 16 ссылок, а уже будет. Но смотрите момент, Макс, что у тебя сейчас во втором столе? Куда-то, или ты еще его не активировал? Сейчас мы еще будем разбираться. Потому что, чтобы, допустим, я. То есть, мы, может быть, сейчас первые столы то у нас будут закрываться, а во втором столе мы также будем стоять сейчас ждать, когда Макс двинется. После этого, когда сдвинулся Макс, то есть я захожу во второй стол. Я, я сдвинулся, Лара зашла во второй стол, потому мы можем перейти Лара, во второй Лара уже была бы во втором столе, но надо ждать. Да, да, но надо ждать. Мы, и мы все, мы, тут, тут такой маркетинг. Но опять же, друзья, мы ждем только в том случае, пока нас держат впереди люди, которые не в нашем движе. Как только мы сейчас вот первый стол, мы уже никого ждать не будем. Вот первый стол сейчас будет идти быстро, потому что вот мы уже закрылись, сейчас кончится вебинар, и я уже закроюсь, и Диана закроется. Да, Макс? Уже, уже, уже и, и у нас уже будет 32 ссылки, потому что мы сейчас быстро будем давать на регистрацию людям. Вот, вот со вторым Саша, столом, пока мы... Я упустила, Саша, вот, Плошников, что-то про Google форму Сейчас посмотрю чат. Вот, Саня, скинь мне тогда образец, какой-нибудь. Вот нарисуй мне, ты уже понял, как эта матрица выглядит? Сделай Google форму. Может быть, Google форма, она чтобы у нас в чате она была доступна всем, без редактирования. Ну, чтобы ее просто было, можно было видеть без редактирования. Это было бы вообще круто. Люди бы видели, где стоят, в каких позициях и где они идут. Чтобы мы все, ну, чтобы это вообще было предельно прозрачно, это было бы круто. Сань, сделай, пожалуйста, покажи, нарисуй, как это на практике. Скинь мне, пожалуйста, ссылочку, ладно? Если не затруднит это сделать. Пример. Как мы это будем выглядеть в Google формах? Да, чтобы это было оптимально и для всех это было видно, прозрачно и понятно. Потому что мы будем ставить бинар. Потому что, конечно, право будет регистра... редактировать у админа, чтобы никто не наколбасил нам там ничего, а чтобы право чтения было у всех. Вот, вот, сейчас Аня все сделает. Вот, поэтому, друзья, вот такой вот маркетинг. Да, Таша, спасибо. Будем заканчивать. Вот, все пишем друг другу в личке. Вот, то есть все пишем как бы, то есть если моя команда пишем мне, если вы команда другого куратора пишем ему, пока, а потом мы уже сами складываем, то есть сейчас два-три дня мы собираем то, что мы соберем, и через два-три дня мы уже начнем, грубо говоря, уже выравнивать наши структуры и все, чтобы мы не убегали вперед. Вот так что так друзья. Все. Всем спасибо, дорогие партнеры, дорогие друзья. Реально крутой маркетинг. Я, я лично выдушевлен. Я давно не выдушевлялся. То есть, ну, меня выдушил сафир. Было дело, да? Как бы я работаю там все. Сейчас это уже полномерная, сплавная работа. Вот то это новый какой-то глоток воздуха честно хочу сказать честно хочу сказать свое мнение Лара не даст соврать я Лари говорил я многим партнерам говорил что Старс это последняя матрица где я участвую честно хотел сказать честно говорил что ну Старс я работаю но больше я матрицы не ногой но здесь я реально увидел инструмент где я могу? Но я не вижу здесь матрицы, как таковой для меня матрица. Это с, со страшными переходами, с, там суперскими какими-то стратегиями, просчетами математическими. Вот это для меня матрица, Андрюх. Понимаешь, okay. здесь все просто. Да. Но почему я именно как бы да, может быть, просто, ну, просто я может сказать сейчас оправдываюсь перед партнерами, но действительно я говорил такие слова, что я в матрице больше не ногой, но тут матрица. Вот. И почему? Потому что здесь, честно, я увидел, что я могу создать институт. Почему я в «Матрице»? Почему, опять же, я говорил, я в «Матрице» не наугой? Ну, потому что я на самом-то деле, я искренне переживаю, когда люди ну, не могут заработать в «Матрице». То есть я привел, я заработал, люди нет. Честно, как бы меня радует, что я зарабатываю, но искренне где-то в глубине души, ну, я уже, ну, я, я переживаю за это. Ну, честно, я, я, я переживаю. И я уже давно говорил, что это боль для лидера, это боль вот это вот смотреть, как у партнера не получается. Ты зарабатываешь, он нет, интересно получается, да. То здесь я увидел инструмент, который я могу создать, который позволит заработать каждому моему партнеру. То что мои действия могут повлиять на заработок партнера, на каждого. То если в классической матрице, ну я не могу повлиять, никак, ну просто физически. Я тоже самое говорю, я не могу закрыть 300 человек своей первой линии. Все да, да, да, да, чтобы все вышли в хороший плюс. Чтобы не просто отбили свои деньги, не в нуле пошли, а действительно плюсанули. Сделали X3 для начала, для начала X3. Это уже более чем достойно. Да, так вот. что, ребятки, подключаемся, включаемся. Всю информацию вы получите, конечно же, в чате и непосредственно... И э, презентацию, посмотрите, да, Андрей Кернер ее проводит. И ПДФ-ка есть, она такая яркая, теплая, насыщенная. Поднимает сразу настроение. Да. И все, встречаемся уже непосредственно э, в рабочих чатах, где у нас все будет происходить в действии. Всем хорошего вечера. Всех жду, кстати, через 40 минут в на презентации. Все, всем спасибо, дорогие друзья.